Приветствую вас, друзья, на канале Индекс Анализ рынка на сегодня, 2 июня 2022 года. Сегодня мы традиционно с вами посмотрим на основную криптовалюту, сделаем короткий апдейт по рынку, посмотрим индексные и фундаментальные показатели. Поэтому, если вы еще не подписаны на данный канал, то обязательно рекомендую подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и оставить комментарий обязательно поддержать канал. Также на главной страничке YouTube канала рекомендую подписаться на страничку TradingView. Здесь выходят видео обзоры по альткоинам и по главной криптовалюте, а также подписывайтесь.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 которые используются в обеспечении маржинальной торговли. BINX входит в десятку лучших криптобирж по объему фьючерсных торгов, опережая такие известные биржи, как KuCoin и Huobi. Посмотрим на рынок, посмотрим на индикатор страха и жадности. Сегодня нам индикатор показывает отметку 13, мы по-прежнему в зоне экстремального страха. Тепловая карта показывает нам красную динамику, есть некоторые отскоки, в основном у нас это показывают и демонстрируют стейблкоины. Также обратите внимание, что Индикаторы по главной криптовалюте по-прежнему показывают зону продаж. Также традиционно давайте посмотрим, что у нас с ликвидациями за последние сутки. У нас ликвидировано 106 тысяч трейдеров на общую сумму 382 миллиона долларов большинство конечно это лонговые позиции также давайте посмотрим на соотношение коротких и длинных позиций тоже за последние 24 часа у нас сейчас доминируют шортовые позиции 51,79 процентов ну и также традиционно давайте посмотрим на индекс альт сезона он у нас показывает отметочку 22 Немного приросли по сравнению со вчерашним днем И сразу же глянем в доминацию 46,67% У нас сейчас показывает доминирование Пытаемся все-таки прорваться Подняться выше и закрепиться Уровня FIBA 46,81 Активный зеленый денежный поток И такой шанс сохраняется Хотя свечечка у нас не очень хорошая Пока на сегодняшний день достаточно слабенькая По сравнению со вчерашним днем И если глянуть на малых часах Давайте посмотрим. Да, РСА истахастический ушел вниз. У нас была скрытая медвежья дивергенция на 6 часах. И сейчас попытаемся оттолкнуться вверх, пока зеленый денежный поток не намекает на сужение. Поэтому шанс прорваться выше 46,8. У нас по-прежнему сохраняется индекс доллара у нас по-прежнему в районе 102 немножечко отскочили на 6 часах видно что идет залом скорее всего будем снижаться а вот на дневном таймфрейме мы показываем а, попыточку отскочить как я и предполагал волна завершила свое формирование у нас есть якорь у нас есть триггер это условно не очень хороший знак потому что у нас еще есть волны которые наверху а такие переходы должны быть без вот этих но в любом случае это похоже на триггерную волну с остатком якоря и попыткой развернуться Но money flow уходит вниз, но есть небольшой заломчик Поэтому есть все-таки попытка вернуться к 106 Я еще сохраняю э, такой настрой, что мы можем пощупать этот уровень Но по дороге у нас еще 104 есть Поэтому это тоже нужно на это обращать внимание Ну и чем больше растет индекс, если такое будет, то биткоин обратно коррелирует с индексом доллара Если кто-то об этом еще не знает Обращайте на это внимание тоже. Вчера мы с вами говорили о том, что должна выйти важная отчетность по банкам Федеральной резервной системе из 12 округов. Этот отчет очень серьезно влияет на цену биткоина. И давайте посмотрим, что мы вчера с вами предполагали. Мы предполагали, что все периоды за последние полтора года этот отчет нам демонстрировал вот такую вот динамику. Каждый раз была нисходящая динамика после выхода отчета. И сейчас не исключение, мы сразу стали же рисовать нисходящую историю. И обратите внимание, RSI стахастик наверху завернули волну моменту мы скорее всего еще вниз подвигаемся через какой-то момент времени мы отскакиваем всегда После этого движения только есть моменты, когда мы отскакиваем вот так, а есть моменты, когда отскок может быть небольшим. Это остается вопросом, потому что ну, предсказать это ни по одному индикатору невозможно. Тем более, э, оценивая даже какие-то периоды, связанные с какой-то отчетностью, тоже определить именно уровень этого движения мы не сможем. Но, по крайней мере, то, что отскок будет однозначно, а сейчас пока будем вместе с отчетом двигаться вниз. Хотя, ну, очень странно, отчет нельзя назвать негативным. Если посмотреть на то, что сказали по сути в этом отчете, почитать его, он опубликован на сайте Федеральной резервной системы, при этом общая информация, а также информация от каждого отдельно взятого банка. То есть Федеральный банк Бостона, Федеральный банк Нью-Йорка и так далее. И вот если на них посмотреть, то в целом отчет средненький, можно так сказать, потому что в основном... Значит, речь идет о том, что есть небольшой или скромный рост за май в экономике США. Рабочая силы и поставки по-прежнему в дефиците. Есть угроза быстрой инфляции, но где-то она снижается, где-то она продолжает оставаться на одном и том же уровне. В целом, нельзя сказать, что это негативный отчет и также нельзя сказать, что он позитивный. И также несколько представителей в федеральных округах, включая там Бостон и Филадельфию, выражают опасения по поводу того, что экономика может упасть в рецессию. Ну вот, может быть, разве что вот это вот заявление, трех из двенадцати, о том, что да, есть такая угроза. Ну вот и все. Сказать, что отчет какой-то супер негативный или суперпозитивный, ну, сказать достаточно трудно. Также хотел обратить внимание еще и на некоторые фундаментальные показатели. Это индикатор ПИ. Периодически он появляется в наших обзорах. Те, кто впервые на канале... Скажу, что этот индикатор сравнивает 111-дневную простую среднюю скользящую и 350-дневную среднюю скользящую умноженную на 2. Вот как-то так выглядит эта формула. Можете поизучать в описании к отчету на Look биткоин. Bitcoin. Есть подробная информация, а ссылочка на этот ресурс будет в описании к этому видео. И смысл заключается в том, обратите внимание, что мы всегда, так или иначе, уходя 100 дневный Возвращаемся к 350-дневной вот этой вот в квадрате. И если посмотреть внимательно на, скажем так, на динамику этого снижения, посмотрите, и разворот, и разворот, и разворот, и сейчас. Обратите внимание на размер вот этих направляющих. Они всегда плюс-минус даже вот здесь. Плюс-минус одинаковый. Но здесь у меня нет графика. С 2011 года индикатор показывает динамику. Поэтому я не могу до конца отрисовать. Непонятно откуда мы начали движение. Но здесь очень четко видно все эти тенденции. Так что на мой взгляд сейчас, если посмотреть внимательно, то с большей степенью вероятностью мы уже прошли как минимум половину цикла, а то и две трети нисходящего цикла. И в ближайшее время, даже если рассчитывать на то, что мы уйдем вот в такую вот динамику, в некую, плавную медленную и здесь это может также происходить то две трети а половина точно мы уже прошли я имею в виду медвежью тенденцию и сейчас если смотреть глобально на индикатор мы с вами видим что мы уже достаточно серьезно находимся в зоне перепроданности мы уже вышли за границу 111 дневный, простой средний скользящий Когда мы выходим за ее границу Мы какое-то время на нисходящей динамике Консолидируемся и начинаем разворачиваться И чем дольше мы отваливаемся от кривой Тем быстрее мы к ней возвращаемся Обратите внимание, мы достаточно хорошо к ней отвалились Даже если еще чуть-чуть повалимся То очень быстро к ней вернемся Ну а в тот момент, когда мы к ней вернемся По крайней мере сейчас этот индикатор нам показывает отметку В районе 88 тысяч долларов При возврате цены к Соответственно, средний скользящий 350-дневный умноженный на 2. То есть, вот к этому зеленому мувингу, когда мы вернемся, отметка должна быть на сегодняшний день 88 тысяч долларов. И еще один индикатор: этот индикатор также часто появляется в моих обзорах, один из моих любимых индикатор золотого сечения. Описание о том, как работает индикатор, также есть на сайте LookIntoBitcoin. into Bitcoin. Обратите внимание: также очень интересная динамика: смотрите уход от верхних границ по расстояниям и сейчас практически одинаковый даже наклон практически одинаковый на этом индикаторе мы уже где-то на мой субъективный взгляд очень недалеко от точки разворота от той самой пресловутой зоны капитуляции которую все ждут и если мы внимательно посмотрим сейчас тоже на этот индикатор то мы увидим, что мы всегда возвращаемся к зеленой кривой. Это зона аккумуляции, как раз таки золотое сечение 1.6. Цена на нем будет составлять порядка 70 тысяч долларов. А следующая, этот уже уровень FIBA, он показывает нам отметку 88 тысяч долларов. Примерно ту же самую, что показывал нам индикатор P. Зачастую, если посмотреть на индикатор, после падения мы очень часто к красной кривой возвращаемся очень часто возвращаемся к красной кривой. По крайней мере, зеленую мы, скажем так, в аккумуляцию зеленой зоны вот этой кривой мы приходим всегда, а в красную в большей степени в 90% случаев. Поэтому э, думайте сами, но мне кажется, что отметку 80 тысяч долларов и более биткоин в следующем цикле потрогает однозначно. По крайней мере, очень много фундаментальных показателей к тому, что это может произойти. Ну и давайте теперь посмотрим на сам биткоин, что он нам сегодня рисует. Посмотрим, как мы выглядим сначала на дневном таймфрейме. Вчера мы с вами, как я уже сказал, говорили о том, что у нас вероятнее всего будет нисходящая динамика. Так и произошло. Двигаемся вниз. RSI Stochastic на Cypher находится в зоне перекупленности, толкает цену вниз. Также цена средневзвешенной объем, Желтая волна индикатора тоже двигается в нисходящей динамике. И волна моментума, если приблизить поближе, мы видим, что гребень завернулся. Не ушли вверх ее отрисовывать. Соответственно, не потрогали верхние значения. Ушли в зону 31,5, как и предполагали. И спустились на уровень 3500, как предполагали вчера. Но провалили этот уровень и вернулись обратно в канал. Диапазон представляет собой вот такую вот формацию мы торгуемся в канале. Это, можно сказать, был ложный пробой, и мы вернулись сейчас в него. Поэтому вероятность того, что мы сейчас опустимся к нижней границе, достаточно большая. Однако, если посмотреть за весь этот период, то это можно однозначно назвать флетом. Мы во флете. На краткосрочных дистанциях, на 6-часовом таймфрейме, мы однозначно находимся во флете. С небольшой восходящей динамикой и попыткой вырваться вверх. То есть, попытка не удалась. Мы четко, обратите внимание, как четко отравляемся работали все направляющие пунктирной паутины ушли к верхней границе сейчас провалились здесь консолидировались на пунктирной ушли вниз сейчас находимся в средней динамике маркет сайфер нам отрисовывает однозначно движение вниз хотя яроса и стохастик находится уже в перепроданности но очень серьезный намек на уход в красную зону денежного потока если это произойдет то мы уйдем вниз. Провал, конечно, возможен. Дальше надо будет смотреть. Большая зона у нас внизу 26,5-25,5. Наверху 35,5-34,5. Я по-прежнему сохраняю эти зоны. Там же консолидация пунктирных направляющих. Посмотрите, они внутри этих зон находятся. Поэтому, если мы будем двигаться в большой такой динамике, то мы будем возвращаться и отталкиваться от этих зон. Ну и если на коротких часах На краткосрочные трейды То мы сейчас намекали на то, что можем порасти Но опять-таки я пока Не вижу завершения динамики Вижу, что есть намек на выход в красную зону Зеленого денежного потока Хотя у нас есть скрытая бычья дивергенция Поэтому мы сейчас ту бычью дивергенцию Отработали одной свечой Вопрос, как отработаем следующий Пока краткосрочные трейды я бы не рассматривал Точку входа пока я не вижу Хотя есть намек на то, что можем продолжить Динамику, но старшие часы и мне не нравится То есть мы на младших часах всегда смотрим через призму старших И поэтому сначала смотрим на 6 часов На день мы видим, что дневка у нас однозначно двигается в нисходящей динамике Есть разворотная тенденция 6 часов также не показывает, что сейчас будет отскок Есть намек на спад Давайте посмотрим на у нас секвентал Он рисует пятерочку Пока тенденция нисходящая не завершена на 6 часах И на дневном таймфрейме Индикатор Секвентал считает, что мы все еще растем. То есть он все еще подсвечивает четвертой свечой на росте, поскольку он еще не видит разворотной динамики. Индикатор запаздывающий и цикл пока на дневке не определил. Но на младших часах он однозначно определен. Пятая нисходящая свеча, а вот на короткой дистанции мы как раз таки рисуем вторую свечку. Но обратите внимание, какая она слабенькая. Она очень слабая и я думаю наблюдение было бы лучшей стратегией для принятия торговых решений каких-либо по биткоину сейчас ну а литкоины смотреть сейчас нет никакого смысла в основном они сейчас двигаются разнонаправленно посмотрите на оч лист исходя из того что мы находимся во флете так себя точно ведут и альты кто-то отскакивает кто-то нет в основном это связано с внутренней сетевой активностью и фундаменталом материнских структур, которые за ним стоят. Если какие-то новости выходят, в том числе и на социальных платформах, то и монетки под эти новости могут двигаться. То есть там больше сейчас играет роль фундаментал, поскольку основная криптовалюта на снижающейся динамике с боковыми, с признаками бокового движения. Вот я бы назвал это так. Потому что если дневку посмотреть, ну мы вот прям даже видно... Попытка вырваться и ушли в боковую динамику. Вот так на сегодняшний день выглядит рынок Обязательно подписывайтесь на канал Если вы еще не подписаны, ставьте лайки Дизлайки, если не понравилось Конечно, обязательно оставляйте комментарии Поддержите канал, нажимайте на колокольчик Чтобы не пропускать новые видео И подписывайтесь на телеграм-канал, телеграм-чат Ссылки в описании к этому видео И в первом закрепленном комментарии А также я рекомендую обратить внимание На биржу BNX Сейчас там идут конкурсы Были вчера публикации Эти конкурсы связаны с тем, что на BinX в ближайшее время будет анонсирована peer-to-peer -peer платформа и для мерчантов, первых участников будут вознаграждения бонусами до 500 долларов, а также биржа сейчас проводит конкурс копи-трейдинга, на котором можно также получить призы. Первое место 150 долларов, второе место купон на 100 долларов и третье место купон на 50 долларов. Купоны можно использовать в обеспечении маржинальной торговли. Конкурс проводится с 1 по 7 июня. Обзор биржи BNX есть в описании к этому видео, можете его тоже посмотреть. Ну а с вами был Гоша, канал IndexRate. Всем спасибо и до новых встреч.